Здравствуй, мир, бурский тест, снова я 15-16 год. Ну, понятно, что я, естественно, знаю, что это за лыжи. Притом, не потому, что знаю, что они не меняются годами. Это что, плейсэл? Наверное, не знаю, очень спорное у меня чувство. С одной стороны, меня порадовали тем, что они не сильно изменились, и в них что-то не произошло за год такого удручающего, потому что раньше они мне как-то были симпатичны. Вот, они очень похожи на то, что было раньше. Ну, как бы, что могу сказать по катанию. По катанию лыжи такие немножко средненькие. Не в плане там плохие-хорошие, они такие немножко усредненные. То есть они вот... У них какая-то отдача есть, но не сильно Бывает сильнее, их как бы, наверное, мамя бы от них хотелось, ее посильнее У них какая-то очень такая хватка контов, такая тоже средняя То есть они вроде как бы охватаются, но не перехватываются Не переклиниваются, то есть на них как бы С одной стороны не страшно, что их заклинит в конты там, И с другой стороны, как бы, хотелось бы, может быть, где-то, чтобы они хватались получше Они достаточно хорошо работают с неровностями склона вот с этой вот уже подрыли вот но тоже как бы не в идеале это делают то есть на скользящем повороте со, при соскоке с траекторией в общем у них и как бы вроде и не кошмар но вроде как-то и, и, и, и не чистый мед вот ну какие-то вот как-то вот вроде как бы и ничего героического но при этом вот как бы общее ощущение отлыжка отабельное оно приятное такие они комфортные они очень расслабленные не заставляют убиваться, и не ждешь от них какого-то сильного подвоха, при этом все как-то ровненько, но все какое-то вот не, не на грани там супер фантастики. То есть вот поэтому, как бы я бы сказал, так, очень такие средненькие, но в то же время приятненькие лыжики. В принципе, если вот как бы категория SL вам понятно, близка и охотно, ну, как вариант можно покупать, вполне я рекомендую технически развитым лыжникам. Все, сейчас я пойду в следующую, в общем-то, чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на канал, ставьте видео вот так. Ну, пока.